Сегодня мы хотим показать, как правильно чистить зубки. Начинаем чистить с наружной стороны, да, Ариша, снизу вверх, снизу вверх, снизу вверх, вычищая, как будто бы метелочкой между зубками, вычищаем остатки пищи, да, вверх-вниз. Мы чистим... Наружную поверхность Потом мы чистим Никита, давай Потом мы чистим внутреннюю поверхность Внутри мы чистим зубки Тщательно вычищаем зубы Ариша у нас уже умеет чистить зубы Никита только учится но ну, ничего, все хорошо получается Молодцы, детки Потом мы чистим Жевательную поверхность зубов тщательно вычищая зубы молодцы чтобы зубки были крепкие и здоровые надо чистить их два раза в день есть при этом надо творог и рыбу да? и после каждого приема пищи полоскать ротик полоскать ротик надо молодцы почистили теперь мама включает водичку Никита, ну, да. Включаем водичку, набираем водичку и получим ротики. <вы> Давайте, маме, щеточки, берите водичку и получите ротик. Ариша, красиво нам надо, да? Ариша, как дельфин, да? Плескается, плещется. Обливаться нельзя. Мы же не купаемся. Все, молодцы.